Привет! В этом видео я расскажу, что делать, если тебя пригласили в группу Братства Бизнес Блогеров. Человек, который вас пригласил, должен был вам прислать текст, который начинается со слов «Для того, чтобы попасть в Братство Бизнес Блогеров, выполни 5 пунктов, отмеченных звездочкой». Подробнее о каждом из этих пунктов ты можешь узнать из этого видео. И здесь есть ссылка на видео, которое ты сейчас смотришь. Если будут вопросы, задавай их в комментариях под этим видео на YouTube. Итак, первый пункт. У тебя должны быть все аккаунты в YouTube, Facebook, VK и Instagram. Здесь, я думаю, все понятно. Второй пункт. Посмотри это видео и определить, будешь ли ты оставлять комментарии своим девяти партнерам. И здесь у нас есть ссылка на главное видео о братстве бизнес-блогеров, в котором рассказывается, что такое братство бизнес-блогеров, какие инструменты продвижения мы используем, насколько важны комментарии. И если вкратце, то если ты оставляешь три комментарии в месяц своим девяти партнерам, то люди, которые будут подписываться на тебя, смогут делать то же самое и на твоих страницах. Определись, будешь ли ты оставлять 3 комментария в месяц своим 9 партнерам и переходи к следующему пункту. Третий пункт. Подпишись во всех соцсетях на 9 своих партнеров и познакомься с ними. У каждого из этих людей указана соцсеть для общения. В этой соцсети напиши им личное сообщение в таком формате. Привет, я из братства бизнес-блогеров, меня зовут так-то, я занимаюсь тем-то, подписался на все твои страницы, планирую оставлять тебе комментарий, либо не планирую оставлять комментарии. Выбирайте сами. Список 9 твоих партнеров находится ниже. Последним в этом списке буду я. Имеется в виду тот человек, который вас пригласил. В будущем от этих людей нельзя отписываться. За это тебя могут исключить из группы. Итак, первый человек, Николай Плеханов. Здесь написано, чем он занимается. И также написано, что общение ВК комментарий ИГ. То есть общаться он хочет в ВКонтакте, а комментарии получать в Инстаграме. Мы переходим по всем четырем ссылкам и подписываемся на него во всех четырех соцсетях. И поскольку первый человек хотел, чтобы мы с ним общались в ВКонтакте, мы переходим на его страницу ВКонтакте и пишем ему личное сообщение. Копируем шаблон личного сообщения правой кнопкой «Копировать». Переходим в переписку с человеком и жмем правой кнопкой «Ставить». И пишем «Меня зовут… Как вас зовут?». Я занимаюсь, пишите, чем вы занимаетесь. Подписался на все твои страницы и пишите, планируете ли вы оставлять комментарии. Копируйте это сообщение, его вы будете отправлять всем своим 9 партнерам. И жмете кнопку «Отправить». То же самое вы будете делать со всеми своими девятью партнерами. Подписывайтесь на все их страницы, смотрите, в какой соцсети они хотят общаться, переходите в эту соцсеть и отправляйте им сообщение, которое у вас скопировано. Если в ВКонтакте или Фейсбуке вы перешли по ссылке и увидели, что это группа, найдите администратора этой группы и напишите личное сообщение ему. Четвертый пункт. Скопируй список своих 9 партнеров из пункта 3. Перейди по ссылке в каком братстве B2B и подай заявку в группу. После чего нажми кнопку Написать сообщение и вставь ссылки на 9 своих партнеров, которые ты скопировал из пункта 3. Выделяем ссылки из третьего пункта с именами 9 партнеров. Жмем правой кнопкой Копировать. Переходим в группу по этой ссылки, жмем Подать заявку, Написать сообщение и правой кнопкой Вставить. Дальше. Под этим списком напиши информацию о себе в таком формате. Также в сообщении напиши, планируешь ли ты оставлять комментарии своим 9 партнерам. Копируем этот шаблон. Переходим в переписку с братством бизнес-блогеров. Два раза жмем «Enter» и жмем правой кнопкой «Вставить». Здесь мы пишем свое имя, фамилию, вид деятельности. После слова «Общение» мы сокращенно пишем «Соцсеть, в которой хотели бы общаться». После слова «комментарии» мы пишем соцсеть, в которой мы хотели бы получать комментарий. Дальше нужно написать ссылки на свои соцсети. Если вы не знаете, как скопировать ссылки на свои соцсети, смотрите эти видео. Здесь вы найдете информацию о том, как скопировать ссылки на компьютере, на Android и на iOS. Переходим в переписку с братом бизнес-блогеров. Ссылки у меня уже скопированы, поэтому я жму правой кнопкой «Вставить». Удалите из ссылок. Все лишние символы, чтобы они выглядели так же, как в пункте 3 Вы можете оставлять только одну ссылку на каждую соцсеть Вконтакте и Фейсбуке вы можете продвигать группу или личную страницу на свой выбор Если в будущем вы измените ссылки на свои страницы, то люди не смогут по ним перейти и подписаться на вас И также под ссылками укажите, планируете ли вы оставлять комментарии своим 9 партнерам Пятый пункт Отправь сообщение и дождись, пока пройдет проверка если все сделаешь правильно, тебя добавят в группу и объяснят, как приглашать новых людей. Итак, проверка прошла, и Братство бизнес-блогеров прислало нам следующее сообщение. Поздравляем, проверка прошла успешно. Посмотрите вот это видео, чтобы узнать, как приглашать новых людей в группу. И дается ссылка на видео. Также написано, если после просмотра этого видео у вас останутся вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Вот и все. Желаю вам успешного продвижения вашего бизнеса и блога а также продолжительных и взаимовыгодных деловых знакомств. Всего доброго!